Всем привет, дорогие друзья! Сегодня такое небольшое видео. Решил снять. Наконец-то ребят у нас в высочках. Хотят подключить интернет. Вот, ребят, сейчас пойдем. Я до этого снимал видео. Могу там ссылочкой появиться то, что нет интернета, живем вообще как прошлый век. Все-таки наш глава Юрий Журкин договорился насчет интернета, это ему большой плюс. Вот, сейчас идем подключать. Так что все жители, э, как его, микрорайона Высочки, давайте, чем больше заявлений будет, короче, надо 40 заявлений написать подключили нам бесплатный интернет, о бесплатный, как бесплатный, там сейчас сумму скажут конечно какую, чтобы ну, чтоб нам подключили короче. Так, ну чё, все ребята идем, подключать интернет, не переключайтесь. Сейчас вообще сляка, да такая? Особенно у нас на Мира. На Мира вообще там, да. Ну Юрий Владимирович сказал будет асфальт, не знаю, посмотрим. Вот прежде чем посмотрим, пусть посмотрим мои ноги. Ну, что, <нормальные> <сínt> ноги? <сínt> Я прошлась по нашей улице, пешком. Сейчас идем около парка. Сейчас зайдем на, на старый дом, посмотрим, что там, как дела. Нет, не пойму, что там такое, творится у нас. Сейчас покажу. Ну, в парк тут. Тут ресторан, это, как он говорит, да? Да. Смотри, сколько спилили деревьев. Да, деревья спилили. офигеть. А чем дышать будем? Ну, не знаю, может они мешались или что? Да, конечно. Я всегда вижу. Даже кустики. Блин. Машина стоит, смотрите, септик. И дальше что-то прорвало. Опять что-то прорвало у нас самое. Они центральную или канализацию у нас прорвало. И рядом заметь озеро, в котором люди потом будут купаться. Да. Все лето. Так, надо посмотреть сейчас, что там такое случилось. Глянуть. Да. Я так думаю, что мы, наверное, будет ходить не будем. Что тут постоим, посмотрим? Да. Один факт того, что там что-то происходит, это и есть. Слушай, ну, да, там что-то канализацию прорвало, ребят Пойдемте, да, Надо экологам Экологи, смотрите у нас, ребята Что-то случилось Сейчас поближе Да, ребята, опять прорвало Центральную канализацию Опять копают а, Вроде ее делали недавно Так, срочно надо экологов подключать Что это такое, блядь Это же опять все говно, короче С юбилейного туда повезет В озеро Владимир, если вы смотрите это, ну глава наш Тазовского района, разберитесь, что то такое происходит. -то. Друг действительно канализацию прорвало, если канализацию прорвала, это же все ущерб, уголовное дело. Тоже все потом все говно туда потащит в озеро, а в озере купаются детишки. Ну не только детишки, и мы взрослые купаемся. Надо разобраться в этом моменте. Туда близко не буду подходить неохота да действительно ребят прорвал канализацию поспрашивал люди проходят Ой, вонище короче невозможно стоит опять центральную канализацию которая короче все говно с микро ну с со всех собирается и прорвало опять тут все и все это благополучно сливалось в озеро ребят так что в этом году не знаю будем мы там купаться или нет Но, надо анализ короче Воды взять попробовать ладненько ребят не переключайтесь идем подключать интернет не будем о грустном я думаю юрий владимирович разберется с этим вопросом напишет в комментариях юрий виталий да? а я все путаю все юрий витальевич пожалуйста напишите в комментариях что там хоть произошло мы идем дальше подключать интернет так что все люди которые живут в высочках микрорайон Высочки, пожалуйста, тоже сделайте так же, хотя бы просто напишите заявление, как вот мы сейчас ходим. А когда уже наберутся, 40 человек, они позвонят, мы внесем денежки потом, чтобы все было. Если деньги есть, сразу можете вносить. Так, ладно, все, давайте, ребята. Все, ребята, идем подключаться. Идем подключаться. На втором этаже. Сейчас идем, пока выпущусь. Все, ребят, подключили. Наставили заявление в Телекома ПК. Вот. Находится, ну, рядом с магазином Магнит. На втором этаже заходите, там делаете, короче, все подключаете. Короче, просто сначала заявление написали, а потом, как соберут 40 подписей, то будут всех раззванивать, чтобы внесли деньги. Короче, 20 тысяч. Стоит подключение самое оптимальное Это полтора года бесплатного интернета у вас будет И в эту же стоимость подключения стоит Либо там короче три варианта было Девушка застеснялась Много сниматься Так что не, сня... не стал снимать как там все это происходит Просто вам на словах скажу что Есть три варианта Один вариант это Пять рублей вы платите И еще по тысяче каждый месяц Платите за интернет Третий вариант это вы платите 13 тысяч и каждый месяц просто за интернет платите помимо ну первый вариант 5 тысяч это вы платите за интернет и еще по 1000 просто за тоже за подключение второй вариант вы платите 13 тысяч и э, по 800 рублей вроде в месяц интернет будет стоить э, скорость там очень высокая что-то не помню высокая скорость короче что-то забыл спросить ну стоишь, спросил то забыл и третий вариант это 20 тысяч и полтора года бесплатного интернета вот это самое оптимальное для меня. Второй вариант. 20. Второй? Третий вариант 5 тысяч. А, ну вот видите говорят. Ладненько, все. Давайте, ребят, не приключайтесь. Ждите следующих роликов. И, ребята, давайте. А, да, ребята, еще хотел сказать вам, мы все только третий человек, который сдал заявку. Вам что, никому больше интернет не нужен? На собрание говорили что вы все там будете подключаться у нас было собрание когда насчет интернета вот все сказали что будут подключаться в итоге пока три человека все подключилось. ну мы третьи были так что давайте ребята все сделаем по-быстрому и будет у нас интернет все теперь точно все всем пока и до скорой встречи